Как-то села бабочка-однодневка на многолетнюю бруснику и начала восторгаться всем тем, что могла увидеть. Какой день добрый, какое красивое солнце, а роса какая красивая, никакие самоцветы мира с ней не сравнятся, а лук какой прекрасный зеленый. «Небо какое синее и ясное! А воздух! Такой чистый! Слов не хватает его описать. Только одно могу сказать. Слава Господу Богу за это все!» Брусника подумала. «Надо же! Столько лет я живу и ничего этого не замечала!» А вслух сказала бабочке. «Это сегодня ты так восторгаешься всем, а завтра ты ко всему этому привыкнешь». «Завтра для меня не будет», – печально ответила бабочка брусники, навсегда закрывая глаза. А брусника, в свою очередь, со стыдом призналась себе, что почти за 50 лет она не смогла увидеть и, самое главное, оценить всего того, что успела и увидеть, и оценить эта бабочка за один единственный день в своей жизни».